Как правильно создавать контент? Первое. Определяемся с целевой аудиторией. Изучите своих клиентов, если они, конечно, у вас есть, и клиентов своих конкурентов. А также загляните на тематические форумы и группы. Посмотрите, какие посты и картинки больше всего лайкают и комментируют. Проанализируйте, кто ваш конкретный конечный покупатель и в какие группы он подходит. Таких групп может быть несколько, а это уже говорит о том, что для разных групп нужны разные рекламные креативы. Второе. Контент-план. Посидите над собранной информацией и подумайте, когда и какие посты вы будете выкладывать и на какую аудиторию. Если вы публикуетесь в разных социальных сетях, то и контент должен быть по-разному подан даже один и тот же. Третье. Проблема потребителя. Проблема потребителя – это ваша проблема, которую вы собираетесь очень просто решить. Все вышесказанное не имеет никакого смысла, если, проведя анализ пользователей, вы не поможете решить их проблему. Именно это вы должны донести в своем контенте. Если проработать хотя бы эти пункты, то ваш контент уже станет лучше. Пробуйте. Я рассказываю про маркетинг и дизайн. Больше инфы у меня в профиле.